Всем привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете и комментируете. Мне очень приятно. Также я хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш. Для этого необходимо прислать самый прикольный, классный и креативный анекдот. И, возможно, именно ты будешь победителем. И от меня лично получишь 500 рублей. Также я сегодня хочу передать огромный-огромный привет Лаврентию. Лаврентия, от меня лично тебе огромный-огромный. Привет. Ну а сейчас берем чай, кофе лимонад усаживаемся поудобнее. Мне, например, удобно. И поехали! Приходит импотент в больницу, смотрит. На одной двери написано пессимист, на другой оптимист. Пошел в первую дверь, говорит, доктор, посмотрите, доктор. Так смотрит. Это, о, здесь только ампутация. Тут руки в ноги и ко второму, к, к оптимисту. Прибегает и говорит, доктор, посмотрите, не встает. Доктор так смотрит, смотрит. Сделал так вращательный жест. И говорит, зато крутится.